Добрый день! Мы находимся на фабрике Баркинвуд на производстве сосновой коры. Пойдемте, я покажу, как выглядит наша фракция. Самый первый мешок это фракция 0,3 сантиметра. Вот. Ее очень хорошо использовать как подложку под более крупные фракции, то есть она очень классно мульчирует мелкие кустарники, мелкие растения, цветы. Под вот эта фракция у нас 1,3 получается. Вот. Ее также используют для выращивания орхидей. Она помимо э, мультирующего эффекта еще используется как грунт для орхидей. Это фракция 2-6 сантиметра. Вот такая. И фракция 6-10 Вот такая получается кора, фракция 6-10. Мешки фирменные у нас такие. Цветной мешок Баркинвуд с отображением всех фракций. Также кора поставляется и в просто прозрачных не маркированных мешках, которые очень любят ландшафтные дизайнеры. Кора сосны фракция более 10 сантиметров. Вот такие у нас куски большие. Кора сосны в более 10 поставляется как в прозрачных мешках, так и в фирменных мешках. Баркинг вот Мешки по 60 литров. А сейчас мы высыпем каждый мешок и посмотрим, как вживую выглядит кора уже на земле. Это фракция 0,3 сантиметра, это фракция 1,3 сантиметра. 6 сантиметров И фракция 6 сантиметров одного мешка мульчи хватает на один где-то на один или полтора квадратных метра то есть у нас мешки большие поэтому расход получается примерно такой